ESSEC – Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English – Хочу все знать Дорогие друзья, перед нами стоит вопрос, как сказать по-английски Я всегда слушаю, но я никогда не слышу Слушаю это одно, слышу это другое другое. слушать, to listen, to listen, слушать, слышать, слышать, to hear, слышать, to hear. и так получается. я всегда слушаю. I always listen, I always listen. But I never hear. Но я никогда не слышу. But I never hear. Дело в том, что в английском языке существует только одно отрицание в предложении. Только один раз. Never никогда. Это одно отрицание. Все, дальше идет слышу. Never никогда. Потом идет слышу. Смотрим. Но, no, but I Never, никогда, слышу. Вот и все. Это один вид ответа. Значит, I always listen. Я всегда слушаю. But I never hear. Но я никогда не слышу. По-русски оно звучит Я никогда и не слышу. Но в английском одно отрицание. Never. Все. Второй вид ответа. I always listen. Я всегда слушаю. But I don't hear. Но я не слышу. Но я не слышу. Видите, одно отрицание. Всегда. Ever – это всегда. Или когда-либо. Но я не слышу. Всегда. Я слушаю, но я не слышу. Как видите, и во втором предложении одно отрицание. But I don't hear. Но я не слышу, я слышу. Эва. Всегда. Вот и все. Дорогие друзья, вы были на канале The English. И с вами был Пит Горбатюк. Я желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.